Амаретто считался обязательным атрибутом романтических свиданий. В народе его называли бабаукладывателем. Ничего общего с настоящим Амаретто, волшебным напитком из Италии, это пойло, конечно, не имело. В 92-м на нашем рынке появился спирт-рояль. Предлагалось три сорта – с золотой пробкой, синий и красный. Пить можно было только с золотой. Остальные два вида были техническими. При девушке, допустим, Считалось почетно выпить э, там, полстакана спирта рояль чистого, неразведенного и закусить снегом. то есть Вот это было. А, а девчонкам э, в, в, в пластмассовую банку э, разводили юпи, и им было позволено запивать юпи.